Гордон спросил с Кашулинского за угрозы свободы. Можно по-разному относиться к Дмитрию Гордону, вспоминать его пирамиды, исцелители, но желать ему смерти уж точно не стоит. Итак, как стало известно, Гордон накануне высказался про Степана Бандеру. Цитирую. Я считаю идеологию Бандеры предтечей многих национальных проблем в стране, но я говорю, давайте на исторические темы говорить потом, когда у нас будет сильная Украина, и готов смириться с памятником Бандеры во Львове и в Тернополе. Не хотите в Харькове и в Луганске? Не надо. Что касается языкового вопроса, Гордон сказал следующее. Вопросы о языке в переломные для страны периоды могут поднимать либо дураки, или те, кто ловят рыбу в мутной воде, или агенты ФСБ. У нас есть страна, и она разная. Конечно же, можно же поддержать Дмитрия Гордона в этих высказываниях. Действительно, часть страны говорит на русском языке, часть страны говорит на украинском языке. Зачем в период войны, период выборов разжигать эту рознь? Непонятно. Ну что ж, продолжим. Реакция членов партии «Свобода» не заставила себя ждать. Фарион назвала Гордона под лицом, который должен умереть в муках. ну Вы представляете? А Степура, есть такой член партии «Свобода», пожелал, чтобы телеведущий сдох след за Бузиной, имея в виду убитого в 2015 году писателя и журналиста Олеся Бузину. Гордон, услышав данные, так сказать, пожелания Степуры или Фарион, записал свое видеообращение, цитирую, «Вот что я тебе отвечу, Степура, ты мне на глаз лучше не попадайся, я тебе кадык выру. Су на глаза эти кадык вырву, сука. эмоционально сказал журналист он также сказал что будет обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру а также к президенту с требованиями расследовать и наказать виновных за публичные призывы к убийству также Гордон потребовал исключить Фарион из Партии Свободов. В противном случае Руслан Кашулинский должен сняться с выборов. Вроде бы на этом история должна была закончиться, но по сечению обстоятельств Гордон встретился лицом к лицу с Русланом Кашулинским на политической передаче права на Владу». Дмитрий, естественно, спросил Руслана Кашулинского, что он думает по поводу данного конфликта, и могут ли члены Партии Свободы, да и вообще, обычные граждане Украины призывать к убийству других людей. И попросил Кашулинского дать оценку своим однопартийцам Фарион и Степури. На что Кашулинский, по моему мнению, просто ушел от ответа. И ответил, мол, все решит суд. И порекомендовал Гордону, прежде чем делать какие-либо заявления, хорошенько подумать. Что это вообще за ответ? Это мне напоминает всю прогнившую систему власти в Украине. Когда ловят чиновника на коррупции и хищении, вот представляет ему факты в лицо. Вот ты, мол, сволочь, вот так вот так и сделал. Это сейчас не относится к Руслану. Вот ты так и сделал. А на что политики, все наши и чиновники отвечают: Вы идите в суд, господа, и там доказывайте мою вину. Ну, а в наших судах, если не дать делу огласки, прав тот, кто больше занесет на сегодня, увы, это так. Гордон также возмутился и попросил Кашулинского просто дать оценку данной ситуации. Последний опять ушел от ответа и отправил Гордона судиться в законном поле. В общем, никакого ответа от Руслана Кашулинского на данные вопросы Гордона мы не услышали. Можно было ответить, что Бог дал жизнь и никто не вправе ее забрать. Просто так красивенько уйти потихонечку от ответа в таком русле. Но нет идите в суд и доказывайте, что никто не имеет права призывать к вашей смерти. Также хочу заметить, что я нормально отношусь к Руслану Кашулинскому. Он грамотный, патриотичный, без видимых порочащих связей с кем-либо. На него приятно смотреть и приятно слушать. Но одиозные и не очень члены его партии тянут его вниз, короля делает свито. Ведь действительно, в настоящее время не стоит остро ставить языковой вопрос. Необходимо стараться объединить страну. И мне непонятно, неужели политологи свободы не понимают, что на языковом вопросе они теряют миллионы голосов. Ведь можно немного притормозить Фарион с ее высказываниями. В общем, каждый сделает свои выводы, а я желаю удачи, искренне, Руслану Кашулинскому. И всех призываю 31 числа прийти и сделать свой выбор головой и сердцем. Удачи! Свидимся!